Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. В условиях нашей клиники, клиника Красносельская, можно получить полный спектр обследования, лечения при помощи современной аппаратуры. касающей не только женской половой системы, но и ряда других заболеваний, относящихся к хирургии и, допустим, к терапевтическому профилю, существуют любые аппараты для проведения инвазивной диагностики, неинвазивной диагностики, также оперативного лечения. Широкий спектр аппаратов, которые используются во всем мире, к ним относятся плазма джет, аппараты лигошу, аппараты для переливания крови, плазма лифтинг используются у нас. Все новые методы, которые существуют в медицине, широко используются в нашей клинике. Так специалисты обучены и могут провести любой метод исследования, который вы хотите, инвазивный он или неинвазивный. В условиях нашей клиники... Все манипуляции, которые проводятся у нас, были бы они инвазивные или неинвазивные, они у нас как бы как конспектируются, записываются на видеоносители. Для того, чтобы пациент мог сам оценить свое состояние. Пациенты, которые посещают нас много раз, они уже видят и знают, что у них находится внутри. Они вместе с нами осматривают, соответственно, себя, сами контролируют процесс, как это происходит. Поэтому все, что происходит во время операции, во время проведения любого УЗИ, любой маленькой манипуляции, все фиксируется, все записывается, для того, чтобы потом пациент мог действительно посмотреть, и оценить нашу работу, посмотреть, что у него действительно с ним все в порядке, что пост доверял нам 100% случаев. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.